Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Заботнюк, я продюсер, эксперт тренеров мягкой ниши, психологов, эзотериков, курсов иностранных языков и других. Это видеоотзыв для Елены Бакулиной, Елены Алексеевой Бакулиной, которая провела для меня консультацию. На самом деле я к ней пришла с вопросом по бизнесу, с вопросом по поводу бизнес-сотрудничества в продвижении своих услуг, насчет бизнес-партнерства. Елена мне дала очень четкие рекомендации по поводу того, с кем стоит мне взаимодействовать, с кем стоит запартнериться, как лучше продвигать свой бизнес, дала мне также рекомендации по периодом, который успешный для продвижения своего бизнеса. Очень мне понравилось, что Елена сделала мне полную такую проработку различных тем, различных сфер жизни и подсказала, дала свои рекомендации, какие сферы мне прокачать, в зависимости от того, что у меня где ну, требует прокачки, да, скажем так. И дала еще рекомендации, где найти материалы в бесплатном доступе, чтобы прокачать вот эти сферы. Поэтому сразу видно, что очень хороший, интересный человек и очень такой Крутой специалист, который э, очень детально подходит к своему делу. Мне очень понравилось ее подход, мне очень понравился э, наш разговор. И несмотря на то, что э, консультация у нас планировалась не больше часа, э, она немножечко затянулась, и мы с ней проговорили практически полтора часа. Э, э, э, э, если вы также э, находитесь в сомнениях в каком-то вопросе, что вам делать, куда идти, какой период лучше выбрать для реализации какой-то важной цели, то рекомендую вам Елену, обязательно обращайтесь к ней, она сделает расчет по вашей карте и даст вам необходимые рекомендации. Спасибо большое, Елена, огромная благодарность вам за эту консультацию. Пока-пока!